«Распроаптырку» и «Змея Тугарина». Театральная фантазия в трех действиях со скоморошинами, играми, переодеваниями и прочими увеселениями для детей младшего и среднего школьного возраста. Действующие лица – компания балаганных скоморохов-комедиантов. Они же в порядке появления – Боярин, интриган, царский кредитор и бывший жених Натальюшки. Тугарин-змей, правитель соседнего царства. Вор. Покуня, друг и соратник обтырки, большой охотник поспать. Тимофей, садовод-любитель, тесть обтырки. Царь. Аптырка, глиняный молодец, воевода, царский зять, прирожденный дипломат. Ляксей, стрелец, соратник Аптырки. Натальюшка, царевна, жена Аптырки. Добраво, да, наложница змея, сестра Бакуни. Сокол, птица. Действие. Первое, скоморошено первое. На телеге с реквизитом, костюмами и декорациями выезжают скоморохи. Эх, ламца дрица опца-римца ца. Куда приедем, там сказка начинается. Ух, братцы робятки, куда же мы попали? Глядит-ка, мальчишки, девчонки сидят. Ну, бег, играли, бесились. Устали? Не, точно, театру смотреть хотят. Скоморохи начинают устанавливать декорации, Раскладывать реквизит. Эх, ламца-дрица, опца-римца-ца! Это мы сейчас у стен дворца. За кулисами возникает неясный шум, и показываются сполохи пламени. Ух ты! Слышьте, братцы, сказка начинается! Эх, ламца дрится опца опца-римца-ца! Скоморохи заканчивают установку декораций. А что, робятишки, шоп-театр вам поставить? Нужно сначала героев представить. Надевают костюмы, соответствующих комментарию персонажей. Вот самый главный, Абтырка, герой. За землю родную стоит горой, За семью, за царя, в огонь готов и в воду, А потому любовью пользуется сирить народу. Из глины когда-то вылепил его дед гончар, А значит, сайон заговорен от разных злых чар. Ед, как же ты спросишь, глиняный и живой? Дик в сказках, и шо и не то бывает порой. А эта царевна, супругая войная, Натальюшка, Во всем обтырке достойная, И умна, и красиво лицом, и фигурою, А еще обладает кроткой натурою. А папашка царевнин, то есть царь, как есть, И потому он будет обтыркин тесть. Садик свой любит дымалину с клубникою, Сажает их отдельно, садовую и дикую. Сам слышь у грядок с утра до ночи, Про дела государства и слышать не хочет. Прозывается с детства он Тимофей, А кроме садика шибко любит дочь и кофей. А там, за кулисами, сосед наш и вор. Царство его ограждает высокий забор. Злой, нехороший зовут Змей Тугарин. А вот это брат его сподручник Боярин. Он по-нонешнему настоящий ахлигарх. Купил хоккейную команду, зоопарк, торговлю сетевую, рынок, лес. Сам царь к яму долги аж по уши залез. Как ни шаг шагнет, то звенит монетою. И аглигархом зовется поэтому. И что Бакуню бы надо представить? Но на этом точку рано ставить. Из-за кулис доносятся грозные звуки приближающегося змея. Ой, братцы, готовимся. Ну, по местам твое место тут, а мое место там. Бежим скорей, быстрей, живей. Совсем уже рядом тугарин змей. С остальными познакомимся опосля. Разбегаются в разные стороны. Картина первая. Остается один боярин. Оглядывается по сторонам. Шелест гигантских крыльев, низкий хохот, грохот. Боярин падает на колени. Из кулис выглядывает голова змея Тугарина. Боярин «Ва-ва-вашество, лили-личество! Готов! ва ва ва ва, -ва, -ва Семи си си силами!» Змей хватит заикаться. «Где она? Говори!» Боярин, та-та-та-там, та ва -та -та -та ва ваше столичество, в окно изволит глядеть, обтырку а мужа ждать изволит. Змей, обтырку, говоришь, <со> <meetings> <соединяйтесь> <соединяйтесь> пусть и ждет. Боярин, только вы уж, ваше столичество, про договор наш. Не-не-не-не, змей, болтаешь много, смотри у меня. <соединяйтесь> Держи, что обещал, остальное получишь, как договорились. Из кулис вылетает холщовый мешочек, громко звякает, упав около боярина. Голова змея исчезает, слышится шелест гигантских крыльев. Боярин, спасибо, ва -ва ваше Столичество! Подбирает мешочек, прижимает, как ребенка к сердцу. Туда, туда, да, да, да, летите, машет сигнальным платком. Правее, еще правее. Там она, там, за углом в окошке, ага. Поганый змеище тут на тебя. — Ой, ваше лицо. ой, как вы неосторожно! крылышко ты крылышком, говорил, зацепили! Грохот, женский виск, шелест гигантских крыльев. — О, молодец! Унес, ваше личество, Ужас, унес, подлец, украл. — Ну, держись, а теперь обтырка окаянная! — Посмотрим, как ты теперь! Хочет бежать, но сталкивается с Бакуней. Бакуня. Ой, братцы, беда, беда, Ой, такая беда, что всем бедам беда. Я, слышь, на посту вот когда стоял, Ну, сейчас. А, -а, а Ты вот на посту и поди не стоял, И шо, маленькой поди? Боярину. А ты поди стоял на посту. А я, слышь, туда давеча вот. Ой, ребят-ребятишки, вы скажу, так не поверите, а! Похитил царевну, слышь, брат Боярин тот Страшно промолвить! — Змеиш шатугарин, Как быть тут обтырки? Куды, знаешь, куда знаешь, кудаться? — А мне-то признаться, аль не признаться? Боярин ерничает. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой! Что -ой -ой. ты говоришь? — Похитил, говоришь? Ой — -ой. Как похитил? — Натальюшку похитил. — Да ты-то куда глядел? — Бестолочь обормотная! — Бакуня, куда-куда? — Я, понимаешь ли... Только, можно сказать, на самую малую минуточку яблочко вкусно-сладких покушать в сад отключился. На самую, слышь, малую минуточку отвернулся от окна, в котором Натальюшка обтырку и из похода ожидала. Яблочко вкусно-сладкое надкусил, да тут же чуть не подавился. Как загрохотало что это! Как потемнело да замелькало, На вроде как чудо хтеродахтельного я, Строфиль птица вроде, Та, что всем птицам мать, И крылья у нее, что твои паруса на лодьях, И их, братцы мои, засвистело-закрутило, Ветрым буйным меня вздуло да смяло, Да на травку опрокинуло, И как по и покатился я, И яблочко вкусно-сладкое со мной в руке моей покатилося. А саблей моей вострой я в злодея то вот мятнул, мятнул прямо в явойную голову поганую, а он, строфель этот, птица хтеродахтельного, как дунет огнем, так и саблю мою всю расплавил, как есть, и меня поопалил. А ковьё-то моё длинное, как покатился я, сломал в сей же момент, и оружие оружия-то никакого, не стало у меня боли. Яблочком тогда, что в руке моей со мной катилось, Я кинул я в того вора непотребного. Да и не попал, верно. И он с изнова огнем дунул до да всего меня, И деревья, и траву, и вокруг меня все попалил. Со свистом сверху падает яблоко. О! О, ой, яблочко вернулось О, горячее Вкусно Испеклось, будешь? Боярин, неа Стой здесь, стой, мястой И не вздумай ходу дать Хоть три дни стой Понял меня? Я сейчас за обтыркой поеду Стремительно уходит Бакуня за ним Ой, за обтыркой Ой, барин боярин может, не надо за обтыркой, а? Может, я сам как не то исправлюся?» «Боярин, ты, Бакуня, говорит, да не заговаривайся! Страфель хтеродахтельного я! И тху на тебя, задремучий за твою! Прозявал, проспал, проморгал змея! Так что держать тебе, Бакуня, ответ!» «Хорош зашитничек постовой!» Давно я говорил тебе, постригись покороче, а ты вот все не слушал. Шею-то палачу не видно будет. Бакуня, ты, ты, ты не обреши, давай, не пужай меня. Что это ты поразмыслил? Какому такому палачу? Что это ты удумал? Боярин, а вот узнашь, как обтырка вернется. Идет дальше. Бакуня, за ним. Постой. «Постой! А ты-то сам-то... А что это ты-то тут делаешь? Ты ж вроде в Йенту в Грушляндию ихнюю уехал вчерась, товары для всеобщего удовольствия обещал привезть?» «Боярин, уехал, да вернулся. Твое какое дело?» «Коммерция, брат Бакуня, дело тонкое. Это тебе не на посту стоять». Да моргалками моргать. А ты вот пост от свой покинул? А потому вот подозреваю я тебя. Бакуня, и в чем ян-то ты меня подозреваешь? Боярин, а в том подозреваю, Что вспомогал ты змеишу поганому Царевну нашу унести аж за три девять земель. Бакуня, ах ты, ах ты! «Да я, да я же, я же только яблочко откусить на одну маленькую минуточку отошел, Боярин, вот-вот, обьентом вы со змеишем и сговорились, что отойдёшь ты, вроде бы яблочко откушать на маленькую минуточку. Бакуня, ты чё говоришь-то? Ты куда клонишь-то? Ты чё, заболел никак?» Когда ян там мы сговорились, боярин, а тогда и сговорились. Видел я, как ты платочком беленьким махал ему. Бакуня, кому яму? Боярин, ну о а кому? Змея, что махал. А вот ты платочек вынимает из кармана платок. Подобрал я его вот у той стены. Бакуня. Ничего я никому не махивал, и платочков я никаких не знаю, и брехне твоей не поверит никто. Боярин, а это мы посмотрим, поверит, а не поверит. А только тебе, Бакуня, край пришел, за все твои дела пришел край. Бакуня, да их за какие такие дела? Боярин, а за те самые, за то, что со змеющим в сговоре, за пост, который оставил самовольно, за платок, за яблоко. Бакуни, да не знаю я никакого платка, и в глаза не видывал. Боярин, а вот это ты палачу объяснять будешь, видовал или не видовал. И держи свой платок, гадость ету! Бросает платок Бакуни. Все! Некогда мне тут-то а с тобой лясы тачивать. Собирается уходить. Бакуня. Постой! Ты что, уходишь? Куды это ты уходишь? За обтыркой поедешь? А, а как же я-то теперь? Появляется радостный царь Тимофей. Мурлычит песенку себе под нос, в руках несет туесок с клубникой. Быкуня бросается к царю в ноги. Царь, чего ты? Чего ты падашь? Бакуня, слышь, ваше величество, что игента мордофиля на мне говорить? Царь радостно кивает. Ды «Да встань ты, встань. Во, смотри, клубничка какая вызрела. На, покушай, Бакуня. Не-не, не, ты послушай, как ян этот вот все подводит. Будто бы я со змеишем сговорился. Царь радостно кивает. О, правильно, <pil> <apple> покушай. Почти насильно впихивает клубничку в рот Бакуни. А, хороша? То-то же, боярин. «Ты, Ваше Величество, чего тут предателя вкормишь вкусно?» Царь радостно кивает. Боярин, «Ты слышишь меня? Не слышь?» Царь кивает. «Я, Ваше Величество, за обтыркой смотаюсь, а ты пока вот ентова злодея никуда не пускай. Пусть тут одожидается. Ну, сюда и там уж как он решит. Ага». Царь, ага, и тебе тоже дам клубничку. О, смотри, сам выбрал. На, кушай, боярин. Тьф. Тороплюся я, потом съем. Ты, многожаемый патриарх, в плошке мне отложи немного. Сколько не жалко. Тетеря глухая. Видишь какой, а? Радостный. Ничего не слышал, ничего не знает. Это нам очень, -на. просто замечательно будет. Все, все, все, побег я. Убегает. Но возвращается, хватает на бегу клубничку, скрывается. Царь удивлен. А что это он? Куда побег? Бакуня плачет. А что это ты плачешь? Вы чего тут? Смотри, какая клубничка. Не плачь, купим калач, медом поможем, тебе покажем. Присаживается к Бакуне. Сами съедим, слышь? Тебе не дадим, Бакуня. Да как же мне, Ваше Величество, не плакать, когда такая выходит неприятность? Царь, чего? Чего ты сказал? Вынимает что-то из ушей. Ты чего сказал-то, Бакуня? А ты чего, не слышал? Царь, не груби царю. Я, брат Бакуня, завсегда теперь, я, как боярина вижу, так глухоборскими раковинами уши закладываю. Удобно, знаешь? Боярин все про долги мои, про кредиты, А я киваю, соглашаюсь на вроде. Он губами шевелит, а у меня тишина, благодать. нас ешь клубничку, не хочешь? А зря, брат Бакуня. А что ты плакал-то? Бакуня, да из-за ентова, вот платка поганого. гадость какая! Отбрасывает платок. Царь, э э хорошая вещь, ты чего швыряешься? Боярина платок, я видел, он имя махался рассматривает ярлык. «Смотри-ка! Ух ты! Что это на написано? Ты прочти давай. Наверное, из самого, из города Парижу вещь. Йон всякие удивительности из Парижу привозит». Бакуня. «Сам прочти, а мы не обучены. Нам это было в сто ни к чему». «Царь». «А, вот это здря! Учение, брат Бакуня, свет, а не учение, сам понимаешь. Буквовки, посмотри, какие красивые, сложить в слова не можем. Ай-яй-яй! Мы тогда в него клубничку завернем». Бакуня «А что ты сказал-то? Где он махался, царь?» к э, вон там, у той стены, вон той. Вставай, давай, пойдем к Наташке клубничку кушать. Бакуня, ты, ваше величество, ты подожди, не надо к Наташке. Эй, э, к мне не надо. Царь, ну что ты меня указывать будешь? Идти к дочке, не идти к дочке. Я уж не маленький, да и царь к тому же, хотя ты меня и грубишь. Пошли давай, вон узелок понеси, помоги царю немощному». Бакуня, так ты что ли ваш что ничего не знаешь, ничего не видел, ничего не слышал? Царь, — видел, слышал. Много чего я на своем Якута видел: пожары, наводнения бывали, засухи случались, неурожаи. Ух, голодали мы прям тогда. Поверишь? Я лично вот ентями вот руками царскими вместо трех кусков сахару, сладкого в кофе не поверишь, два с половиной экономить на всем буквально брат бакуня на всем приходилось ну сейчас у нас слава мне и э, богу времена другие сейчас у нас дефицитов не наблюдается да ты кушай клубничку что ты кушай бакуня как же ему как же ему весть то сообщить а ведь по делу может отбросить как услышит а царь ну что ты отворачиваешься али ты моей клубничкой брезызваешь я ведь обидеться могу очень даже запросто «Бакуня, ну что ты, Ваше Величество, вкусная у тебя клубничка, как на вроде у меня в детстве была. Не таша, но ноняча на базаре, противно даже в руку взять. Ца. Да, а в моем детстве тоже была клубничка-то. Но ну я ж постарше твоего, у меня, знаешь, какая была, не поверишь? Во, с кулак, даже с два. И сладкая, медовая. Мне вот обещал один человек. Да, ты его знаешь». А, впрочем, нет, это другой, это не тот, на кого ты подумал. Он мне обещал, знаешь, какой сорт привезть? Вот так и называется. Клубника вашего детства. А знаешь, откуда его? Ни в жизнь не отгонешь, Бакуня. А я попробую. Царь, а давай, Бакуня. Только чур, если отгону, к царевне не пойдем. А клубничку твою у меня съедим. Ты ж у меня в гостях это а ни разу не был. Посмотришь заодно на жизнь простого народу. Царь, да какой ты есть простой народ? Ты есть Аптыркин друг, самолучший и во всех делах приспешник. А потому я тебя, можно сказать, насквозь знаю. А вот в гостях у тебя, правда, не бывал. Ха-ха! А согласен. Знаешь, любопытно даже. Если отгонешь, идем к тебе. Гостевать будем. Э, а подушки у тебя чай перовые, колючие. Бакуня. Обижаешь, Ваше Величество, лебяжий пух. Самый что на есть, пушинка к пушинке. Сам собирал, жена собирала, вся родня помогала. Царь. Ага, это хорошо. Ну, давай, отгони. Откуда будет клубничка? Бакуня. Так, знакомый, говоришь, человек обещал привесть, царь. Ага, Бакуня. И я, на вроде, его даже знаю, царь. Ага, э, нет, это другой, другой обещал, Бакуня, другой. Так, думай, Бакуня, думай. Раз, два, три. Из самого... Городу Парижу. Отгонул, царь? Ну, отгонул, конечно. А только я, наверное, тебе сам давеча говорил. А, -а, а то ты бы вовек не отгонул бы. Не, не говорил, Бакуня, не говорил. По-честному я отгонул, ты проиграл. Все, Ваше Величество, идем ко мне. По чарочке примем, клубничкой твоей зажуем собираются, царь, по дождь, а <смех> молочко парное у тебя имеется? Я, знаешь, брат Бакуня, шибко клубничку с молочком парным уважаю кушать. Бакуня, да для тебя, ваше величество, у меня у меня сливочки, самые лучшие припасены в подполе, со сливочками от клубничка. Ой, хороша, царь, а сливочки. Это шо лучше будет. Ай, Бакуня, молодца! Вместе ламца, дрица, опца, римца, ца. Уходят. Скоморошина вторая. Ух, братцы-рабятки, кака выходит оказия! Затеял боярин хворменное безобразие. Со змеем сговорился, ему помогает. А сам ентам Бакуню обвиняет. Паразит, в общем, не сказать бы хуже. Но ведь Бакуня с Абтыркой с молодости дружен. Разишь друга предаст, настоящий друг? А что, как поверит боярину обтырка вдруг? А что, Наташка-то, царевна наша, и где? Неужто ее мы оставим в беде? Так что тш, тихо сидим, ребятки, и все будет у нас в порядке. А про ента -то тот узнает, кто досмотрит до конца. Эх, ламца дрится опца опца-римца-ца. Так что сейчас мы идем к обтырке на поле боя и поглядим, что там у нас такое. Картина. Вторая. Поле боя. Туда-сюда по временам пробегают с противника, с криками ⁇ Урья ⁇ Пролетают тучи стрел. Стремительно входят аптирка и боярин. Аптирка ⁇ А я тебе не верю. Боярин ⁇ Сам. Сам говорил и этими вот очами. Наблюдал, не таясь. Аптирка ⁇ обтырка, Слушай. Как мне тебе еще растолковать, что нету у меня к тебе веры? Вот ни на такую капелюшечку нету. И ты, конечно, очень на хорошо знаешь, почему, боярин. А мне тебе как растолковать, что сговор это был? Без сумлений был сговор. Аптырка, погодь, присядька на минуточку, боярин за какой надобностью апдырка присядь говорю дергает боярина за рукав тот невольно приседает мимо Ши! пролетает стрела вонзается в дерево пойми ты чудак человек что не мог бакуня этого и сделать не мог боярин его трясет от испуга а, -а, -а! о. -о, -о! — Пойдем-ка куда-нибудь за, за холмик. — Аптырка зачем? — боярин. — и Я тебе тайну вещь скажу на ушко. — Аптырка на ушко? — боярин. — Ага. — Аптырка дек -э здесь я говори, на ушко. Никто ж не услышит, ежели на ушко. Боярин шепчет. — А где у вас туда? Аптырка что? Боярин, ну, это... Аптürка, да говори ты смело. Никого же нету, Боярин. А туалет, где у вас тут-то? Аптürка удивленно. Да где хож? Боярин, да как же? Тут же... Неудобно же, Аптürка. «Ну, а ты пойди, хошабы, бы за кустики. Да не бойся, пойди. Боярин опасливо встает. Ну, иди, иди. Да вон за те кустики. Боярин идет. Ну, присядь. Боярин падает, плашмя. Ну, вот чего вот ты вот падаешь на поле брани. Давай, давай, вставай, и шагом марш за кусты. Боярин на карачках ползет, скрывается из виду. Лексей! Лексашка! вот Вбегает стрелец. «Слушай, брат, тут-то такая, понимаешь, забота образовалась. Войну кончать надо по-быстрому. Дело есть у меня строчное с Ентим Тугариным, значит. Ты, Энтих, которые в меня стрелы пускали, поругай хорошенько. Скажи, стреляете, так попадаете». А то тоже мне аники воины горе одно, а не стрелки. Шнайперы, понимаешь ли? Ты понял меня, Алексей, так а что тут не понять-то? Я им такого, знаешь, задам. Аптирка, ну ты не очень-то. Ты по-отечески, но так что проняло. Мне-то стрелы их не что домовому маскират, а ли соловью котлета, Алексей. Ну, дык, знамо дело, ты ж глиняный, Аптырка. Именно. Но для науки пользительно будет. Вот. Пленных, значит, выпарать. Но не сильно. Так, чтобы сами до дому дошли. Оружье затупить. Да, каждому по рублю из моего резерву. Алексей, по рублю? Аптырка. Вот и я думаю, что маловато. По рублю с полтиною. Алексей, да ты в своем ли уме? Аптырка, знамо дело. Не в твоем же. По рублю с полтиною получат, так больше со мной воевать и не захватят никогда, а дружить будут. Да еще деткам своим расскажут. И те воевать с нами не захотят. Алексей, ух ты! — Голова. Объентом я и не подумал. — Ну ты голова! — Абтырка. — Постой, много болтаешь. Так, воеводе их нему передай от меня поклон и извинение, что неудовлетворенным он остается. А только скажи, что договор пограничный я давно составил и подписал. Вот возьми, передашь. Тут, значит, прописано. Что все, что его было, ему и остается, а все наше остается нам. Так что на вроде как претензиев быть не должно. Да, и что скажи, что как со змеишим разберуся, так пусть приезжает ко мне на рыбалку, ну, на щучье озеро, на заимку. Мы там стол сообразим, посидим, потолкуем. В баньке попаримся, ушицы покушаем, меду попьем. Вот и будет у нас мир да дружба навеки вечные. Алексей, ух ты, придумал же. Ну, брат обтырка, да ежели мир навеки вековечные, так народ тебе за это! Аптырка, ну ладно, ладно, заладил. И что памятник успеешь мне и сделать, но не сегодня. Все запомнил. Алексей кивает. Поспешай давай, а то мне, знаешь, как до зарезу ехать надо, б на. Алексей, да ты ехай, не беспокойся, все и сделаю в лучшем виде. Аптирка, сейчас поеду, дождусь вот тут только одного свистуна. Алексей, того, что ли, что за кустами, это...» <задум> «Задумался крепко!» <задум> «Аптырка, да!» «И этот, брат Алексей, такая у меня нончик компания «Пригнись, оба пригибаются!» Шт, «Пролетает стрела, вонзается в дерево!» «Ну вот, ну, говорил же тебе!» — Ну, поругай их, как надо, от души, но не, не слишком. Выдергивает стрелу, отдает Алексею. — Это тебе на память. — Беги давай, Алексей. — Ты б хоть словечком обмолвился. Что тебе приспичило со змеищем в дела влезать? — Эх, брат ты мой, дорогой Алексей, тебе скажу. Но ты повесь народ замок крепкий, никому не ни пол словечка. Алексей, да ты что, чтобы я да сболтнул чего? Лишнего? И что не бывало, такого никогда? Да землю готов есть. Оптырка. Прости, брат, это я так с сгоряча сказанул. Дело-то, вишь, какое. Умыкнул поганый тугарин змей, жану мою. Натальюшку, любимую мою, украл то есть, И в полоне она у него, Алексей. Да ты что? Ах ты беда какая! А куда стража-то смотрела? Аптирка, Вот въем-то, брат Алексей, И есть большой вопрос. Боярин-то меня, слышь, разрисовал, Что неплохо бы учение устроить. Да стражу отправить на денек — в лагерь летний, для повышения, а, как это и он говорил-то, клялихи... клялихи... лихикация какая-то, шо ли? Обещал привезти с самого из Парижа ихних мастеров, мускетеров называются. И вроде как мускетеры-янти в сабельном бое большие, слышь, мастера, и будут я не стражу в сабельном бое обучать». Ну, и отправил я стражу на один только денек, да и недалеко, на речку, верст десять за околицей. А во дворе, слышь, Натальюшка с девками осталась, папенька, ну, царь наш, государь. Дебакуню я во дворе на пост поставил, чтоб ежели чего принесть или помочь государю в саду-огороде и воинам. И откуда змеище узнал, что стражи не будет во дворце? А? Ума не приложу. Всю, слышь, голову сломал. Не иначе, как измена. Алексей. А что бакуня? Аптыр. А что бакуня? Он бакуня есть бакуня. На боку, знать, полеживал. Да и шо он, супротив змея-то? По дождь. Свистун, слышь, ползет. Ну, все, беги. При нем не хочу я толки толковать, доля сытачивать. Беги, Алексей. Ну, удачи тебе, брат Абтырка. И найди, слышь, изменщика. А я уж его. Абтырка, ладно, ладно. Надобно будет, позову тебя. Придешь? Алексей, уж не сумлевайся. Мы завсегда... Лексей убегает, крики «Уря!» прекращаются. Ползком на карачках появляется Боярин. Аптырка наклоняется к нему. «До дома поползешь, аль верхом поскачем?» Боярин. «Я, глубожаемый мой, мой, грозный воитель, человек сугубо мирной. Мне, ента ваша заваруха, на желудок вредность производит». Аптирка, да я уж понял, каков ты есть. Давно понял. Вставай, поднимайся. Пойдем на змея. Боярин, это, как же, вдвоем, что ли? Аптирка, а что, труса празднуешь? Боярин, переодеться мне бы надо. Может, сначала во дворе заглянем? Аптирка, обязательно заглянем. У меня там тоже надобность имеется. Эх, ламца-дрица, опца, римца ца Темнота. Скоморошина третья. Ентим перводействие кончается. Мы устали, отдохнуть хотим. Вот так. Ентат отдых называется по ученому антрахт.